всем привет с вами Мишани, канал куда сходить в спб мы продолжаем изучать вопрос где же можно встретить золотую осень и я хочу добавить немножко символизма и смотреть мы будем на опавшие листья на фоне руин гостилицкого дворца в деревне гостилицы вся подробная информация будет в описании под видео а сейчас погнали посмотрим что нас ждет